Сегодня я хочу с вами поделиться тем, что я узнал об этом сервисе, чему я там научился за те несколько недель, что я им пользовался, и расскажу вам о том, как если вдруг у вас на счете айтоки образовалось 30 долларов, как у меня, как их потратить более толково и правильно, чем то, как это сделал я. Привет, дозорные на стене YouTube. Меня зовут Дмитрий Море. У нас сегодня понедельник, а у меня простуда, поэтому простите за мой голос. Почти год назад под видео проведение дневника на английском языке пользователь с ником Анья. П Написала вот такой комментарий Для ведения дневника мне очень понравился сервис Айтоки с разделом ноутбук Где тебе добрые нейтив спикеры еще и поправят косяки Чтобы было не так стрёмно, можно зайти в ноутбук своего языка, например И понять, что все косячь Я, когда это прочитал, подумал такой Вот это да! И написал, надо посмотреть Как обычно, то руки не доходили, то времени не было, то еще что-нибудь Хотя мне периодически про него напоминали И вот месяц назад мне пришло письмо от Айтоки. «Мол, Дмитрий, не хотите ли вы про нас рассказать?» и я такой, «Ну, может быть, вот теперь пора уже пойти да посмотреть наконец?» Я совершенно обнаглел, поверил в себя, и как будто я какой-то блогер-миллионник. Ответил Italki в духе, что мол, ну вы знаете, я рассказываю только о том, чем пользуюсь сам, мне надо посмотреть, подумать, на что совершенно неожиданно я не был отправлен лесом, а получил ответ, что мол, понимаем, Дмитрий, вот вам промокодов на 30 долларов, чтобы у вас могло сложиться полноценное представление о нас, это было очень приятно. По комментариям на канале у меня сложилось такое впечатление, что Ай-Токи это какой-то сервис онлайн-дневников, только на английском, где пользователи зачем-то еще друг друга поправляют. Но оказалось, что заметки, они же ноутбук, они же блокнот, это только одна и далеко еще не самая главная функция этого сервиса. Когда я впервые попал на сайт, я сразу увидел, что главный элемент сервиса это все-таки занятия с носителями и с репетиторами иностранного языка, то есть все строится вокруг того, чтобы ты нашел для себя того самого идеального преподавателя, забронировал с ним занятия. Я все это попробовал и чуть попозже расскажу, что я об этом думаю и что из этого получилось, но начать я все-таки хотел бы с другого. Как и у нас на канале, в Italki есть сообщество. Это вторая вкладочка сразу после поиска преподавателей, но там очень много всего крутого, и бесплатного есть статьи их пишут как преподаватели так и репетиторы потом я вам расскажу в чем разница и даже их пишут простые пользователи хотя вот я например не нашел как мне это сделать чтобы вот написать статью ее там опубликовали но не суть очень много статей про изучение иностранных языков причем не только английского и где-то процентов 95 этих статей написаны на английском на хорошем понятном Простом современном английском языке, который многие хотят узнать. Классно, что пишут их как раз для тех, кто изучает иностранные языки, как мы. Поэтому нам там будет в принципе все понятно. Поэтому, если вот ты, например, ищешь, чтобы еще такого почитать на английском, чтобы и полезно, и не слишком длинно, как какие-то сложные книжки и не новости, вот статьи. Рекомендую. Блокнот. Мои зрители знают, что я очень верю в то, что ведение дневника на английском это реально мощный инструмент для его изучения. Когда я преподавал, все мои студенты в обязательном порядке ввели дневник на английском. В этом декабре у нас с подписчиками проходил морефон по ведению дневника. И в комментариях я постоянно читаю, как люди пишут, что ведение дневника на английском реально сильно продвинуло их вперед. И знаете что? преподаватель, носитель английского, с которым у меня было занятие по скайпу, сказал мне буквально следующее. Дмитрий, мне кажется, чтобы у вас существенно вырос уровень английского, вам нужно больше писать блокнот это очень удобный инструмент для ведения дневника на английском в электронном виде и его действительно могут приходить и комментировать или исправлять другие пользователи которые чаще всего английский знают лучше чем ты за то время пока я сидел на итоке я сделал где-то 7 записей правда одну удалил потому что там было какое-то нытье на 4 из этих записей я получил исправление на 3 комментарии и в конечном итоге по моему только одна запись у меня была без какой-либо реакции людей из сообщества исправление были были реально полезными например я узнал что не совсем правильно использую слова this и that я узнал кое-что про present perfect из того о чем я никогда раньше не задумывался еще я узнал что у меня есть довольно дурацкая привычка я пишу предложение ставлю точку и начинаю следующее предложение с союза и или но и этого лучше не делать, лучше объединить эти два предложения в одно сложно сочиненное. И я об этом тоже раньше не задумывался. Еще я получил несколько очень приятных комментариев, что, мол, интересно меня читать, хорошо, мол, пишите. И прям вот хочется писать еще. С одним дядькой, британцем, который регулярно исправлял мои записи, мы немножечко пообщались в личке. И он мне скинул ссылки штук на 10 разных ресурсов по изучению английского, о которых я понятия не имел. И я с вами поделюсь ими, как только я их посмотрю. Пока я делал записи в блокноте, у меня сложилось такое ощущение, что его все-таки надо писать не как дневник, а скорее как микроблок такой на английском. Дело тут в том, что записей в блокноте на английском очень-очень много. И чтобы твою запись чаще исправляли и комментировали, она должна как-то выделяться, быть что ли немножечко поинтересней. Ну то есть, если ты пишешь на более интересные темы, то тебя, вероятно, будут больше читать, комментировать и исправлять. Ты сам можешь исправлять записи в чужих блокнотах, это я тоже решил попробовать и рассудил, что по логике я носитель русского языка, изучаю английский. Соответственно, я зайду в ленту записей блокнотов чужих, отфильтрую их по русскому языку, посмотрю кто пишет по-русски, зайду туда и исправлю ему его ошибки. Сразу нашел такую запись, начал ее очень тщательно исправлять, объяснять ошибки, а потом посмотрел внимательнее и увидел, что наши с вами соотечественники уже накатали штук 5 исправлений до того, как я дописал свое. И, в общем, я не стал продолжать. Это на самом деле сложный момент, который я замечал уже не на одном сайте. Носители английского языка, которые учат русский язык, гораздо меньше, на порядке меньше, чем носители русского языка, которые учат английский язык. И поэтому люди, которые учат русский язык, на таких сайтах купаются во внимании и исправлениях, а тем, кто учит английский, приходится запастись терпением и немножечко креативности. В итоге я для себя решил, что я все-таки буду исправлять записи на английском языке. У тех, кто знает английский, все-таки чуть хуже, чем я. По-моему, это не лишено смысла, потому что самый лучший способ что-то понять, это объяснить кому-то так, чтобы понял он. Ответы тоже очень удобная штука. Задаешь любой вопрос про изучение языка, например, чем отличается в английском А от Б. И тебе отвечают, чтобы проверить, как это работает. Я взял вопрос, который мне самому задали подписчики во ВКонтакте. Чем отличается by myself от on my own? И мне ответили, причем человека три, причем почти сразу, и один человек написал вот такой пространный комментарий на эту тему. Оказалось, что by myself, это значит один, в смысле, справился самостоятельно, без чужой помощи. On my own? Тоже может означать один в смысле самостоятельно без чужой помощи, но также это могут интерпретировать как один, одинок, рядом со мной никого не было, я был в одиночестве. Как-то так. Мне все это растолковали подробно, терпеливо и даже несмотря на то, что я на самом деле проперся и задал этот вопрос не в разделе ответы, а в разделе обсуждения, где по идее надо задавать вопросы типа... А что вам больше нравятся, кошечки или собачки? Или какая погода в вашем городе? Но при этом никто не написал мне, что, мол, дурак, куда ты пишешь? Оф топ бан на всю жизнь, как это сделали бы на многих русскоязычных форумах. Вообще про сообщество хочу сказать только хорошее. Я не встретил ни одного человека неадекватного, который бы мне был неприятен. Люди в основном очень дружелюбные и друг другу помогают. И вот меня очень часто спрашивают в комментариях, подскажите сервис для общения с носителями языка. Ребята, вот он. На АйТоке есть много возможностей пообщаться и с носителями языка, и с людьми, которые знают его очень хорошо, лучше, чем вы. Но при этом я не смог пока найти постоянного языкового партнера на итоге, поэтому тут я своим опытом поделиться не могу. Во-первых, я, честно говоря, не очень старался. Во-вторых, в силу моего дурацкого характера, мне вот сложно написать человеку первым, попытаться его как-то разговорить, и я буду чувствовать, что я ему навязываюсь. Поэтому у меня пока не получилось, но я подумал, что на этот год очень достойная цель для меня — найти языкового партнера и поделиться с вами своим опытом, как это случилось и что из этого вышло. Так что обещаю в этом году найти и рассказать. Но даже при том, что постоянного языкового партнера я на italki e не нашел, я довольно много пообщался на английском и в личке, и в комментариях под записями, как своими и чужими. И еще я час поговорил по скайпу с носителем языка. Как я сказал в начале видео, основная фишка, вокруг которой строится этот сайт, это занятие. И этот элемент я смог оценить с двух сторон, как студент и как преподаватель. Как студент, потому что я нашел себе преподавателей, провел с ним занятия. А как преподаватель, потому что я несколько лет преподавал английский, в том числе пару лет по скайпу. И я смог оценить, насколько удобно там планировать занятия в расписании и назначать их. Все начинается с поиска преподавателя, их есть два типа. Первый это, собственно, преподаватель, второй это репетитор. Преподаватель это тот, у кого есть диплом, сертификат и профильное образование. Они готовят к тестам, к экзаменам, к поступлениям и помогают вам поднять академический уровень знания английского, работать с грамматикой, они дают структурированные занятия. Репетиторы сообщества, как они здесь называются, это люди, которые свободно владеют английским, носители языка в том числе, но у них нет профильного образования, и с ними ты просто получаешь языковую практику разговорную их услуги стоят подешевле часовое занятие с преподавателем обычно подороже где-то в районе 15-25 долларов с репетиторами подешевле от 5 до 10 15 в среднем 10 и вот ты выбираешь тип преподавателя откуда он стоимость занятий язык уровень владения языком и что он преподает поиск и выдача организованы очень удобно ты читаешь описание смотришь сколько уроков провел преподаватель мне кажется чем больше тем лучше ну, потому что вероятно популярный значит хороший смотришь теги и можно посмотреть видео презентацию преподавателя можно взять пробный урок который будет длиться полчаса и он обычно стоит в два раза дешевле а то и в три чем обычное стандартное занятие. когда я выбирал у кого же мне все-таки взять занятия я ориентировался в первую очередь на количество занятий которые дал преподаватель и на видео презентацию я прям залип и наверное сидел где-то минут 40 выбирал посмотрел кучу видео презентации может быть потому, что я сам делаю видео, а может быть потому, что мне в преподавателе важно какой он как человек, чтобы он мне нравился как человек. Энергия, харизма, как он общается, более он такой вот строгий, академичный, или скорее неформальный и дружеский что ли. Я нашел несколько преподавателей, которые мне по этим критериям понравились и добавил их в избранное, что, кстати, тоже очень удобная функция. Потом переходишь на его страничку, выбираешь в календаре доступную дату занятия, время, средства связи и можешь написать о том, чего ты, собственно, хочешь от занятие и я советую прям это делать потом преподаватель подтверждает занятие и в назначенное время ты выходишь на связь. Все. По-моему, очень важно, что деньги за занятия с тебя списываются только после того, как занятие прошло, ты зашел на сайт и подтвердил, что все прошло и все было хорошо. На этапе планирования я, как мне кажется, допустил серьезный промах. У меня было 30 долларов, и я знал, что мне нужно взять, ну, по сути, одно занятие, чтобы просто проверить, как это все работает. И я в итоге выбрал профессионального преподавателя, и взял с ним час разговорного английского, что, по-моему, было нерационально, потому что этот час стоил 24 доллара. А на 30 долларов я мог бы найти репетитора, 10 долларов в час, взять 3 часа разговорной практики или взять 2 часа разговорной практики и на оставшуюся десятку пройти еще оксфордский тест на определение уровня английского. Поэтому, если ты хочешь получить там все-таки больше разговорную практику, то я тебе советую брать не преподавателя, а репетитора. Но если ты хочешь каких-то более фундаментальных вещей, и у тебя какие-то более серьезные цели, то тогда Наверное имеет смысл раскошелиться и на преподавателя Но я ни о чем не жалею Возможно потому, что занятие мне досталось бесплатно Но скорее потому, что оно прошло круто Даже несмотря на то, что я поначалу очень сильно нервничал Нес какую-то ерунду И у меня еще скайп в самый ответственный момент сломался Кристен оказалась очень отзывчивым и дружелюбным преподавателем, которая всегда направляла беседу в нужное русло, не обращала внимания на мои промахи. Мы с ней поболтали про ай-токи, про изучение языка, про культурные различия и даже немножечко про мой канал. Например, я ей сказал, что вы у меня часто спрашиваете, как попрактиковать, аудирование, то есть понимание речи на слух. И она мне скинула ссылочку на подкаст, который, как она сказала, дает всем своим студентам. И я его послушаю, с вами обязательно поделюсь. И еще в конце занятия Кристен дала мне очень важную обратную связь. Во-первых, что мне нужно поработать над произношением гласных звуков. Ну, типа leave и leave. Ну, вы слышите, что у меня с этим проблемы, я об этом тоже знаю. И, похоже, пора заняться этим серьезно. Во-вторых, она сказала, что мне нужно больше писать что возвращает нас к разделу блокнот который я буду продолжать вести в общем сервис мне понравился я буду продолжать им пользоваться в ближайших планах у меня пройти оксфордский тест на определение уровня английского и рассказать вам как это было и что из этого получилось буду продолжать вести блокнот в формате микроблога я уже придумал пару тем чтобы немножко хайпануть и собрать там комментариев задача до конца года у меня найти себе там языкового партнера и рассказать вам о том как это было и что из этого вышло еще, я думаю, буду время от времени брать занятия с преподавателями или репетиторами, чтобы получить ответы на какие-то свои или, возможно, ваши вопросы. И чтобы вытянуть из них еще каких-нибудь ресурсов по изучению английского, которых мы с вами не знаем, проверить их на себе и поделиться с вами. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы ай-токи или пользовались ли и как ваши впечатления находили ли вы языкового партнера как вы это сделали поделитесь мне очень надо если хотите взять на АйТоке занятия с репетитором или преподавателем то в описании к этому видео будет ссылочка по которой ай-токи дарит нам с вами 10 долларов на первое пополнение счета то есть пополняете например баланс на 20 долларов у вас на счете их в итоге образуется 30 столько же сколько было у меня но я думаю что теперь наученные моим опытом вы сможете потратить эти деньги более грамотно чем это сделал я. Ну и да, если кому-то на ИТОКе попадутся на глаза мои записи в блокноте, добавляйтесь в друзья. Скоро с вами увидимся, ребята, возможно, даже на ИТОКе и всем пока!